Я не могу на таких дорогах снимать блог. Привет! Мы немножко хотим показать, как мы проводим наш выходной день. Фотограф подсказывает, что будет хороший кадр. Ну что, Лад, готова? Блин. Чего, не бойся. Поехали. Раз, два, три. Холодно. Холодно. Чего ты замерзли? Надо привал сделать. Да. Влад! Едешь? я, сел, я, сел, я, сел, я Вот он, гонщик первое место. Куда сейчас? Едет. Силы мои иссякли. Совсем? Силы мои меня покидают. Да ладно. У нас Только еще... не могу. Еще надо столько же проехать. Да. Ребята, хотел вам сказать, что как все-таки хорошо зимой в лесу на лыжах И вот, несмотря на погоду Сейчас минус 10, утром было минус 15 Все равно выходим и катаемся Потому что погода это не повод сидеть дома Да, Влад? Кто со мной согласен, ставьте лайки После лыж зашли вот в буханку Купили круассан и ach, купили пончик вот таких замечательных коробках, они заворачивают сладкое. Two hours later. Ну а сейчас мы идем в музей современного искусства, потому что каждый выходной мы стараемся куда-то еще и выбираться. В основном это либо музей, либо театры. но сегодня мы... Либо баня. Сегодня мы находимся на выставке Павла Леонова «Зазеркалье». интересно, разнообразно, так, в каких-то мелких деталях стоит это все, конечно, рассматривать и действительно не на один час это дело. Сейчас мы пошли на вторую экспозицию Ирины Петраковой, которая посвящена отношению между телом и окружающей его средой. Здесь, да, здесь больше абстракция, а там больше именно живописи. там снял На камеру? Здорово. Что может быть лучше, чем после музея сходить? в кафе и попить вкусного кофеечку с замечательным круассаном. Ничего. Выставка Павла Леонова это самое лучшее, что я увидела за сегодня. Мне кажется, на такие выставки стоит ходить не только людям, которые как-то там да, связаны с музеями или галерейной деятельностью, но и вообще просто обычным людям. Друзья, сегодня стоим на выставку. Вообще, мне понравилось начнем с этого, но. Многие думают, зачем вообще ходить на выставку. Так вот, на выставках вы попадаете в такое пространство, которое вот, оно, организация этого пространства, все предметы, которые показаны это все, заставляет вас как бы, думать и мыслить, и ощущать какие-то определенные эмоции переживания. Вот. И ну, вдруг попадаете в такую атмосферу, в которую вы в обычной жизни, может, никогда не попадете. И вот именно это эти ощущения они заставляют нас, ладно, приходить на выставки снова и снова, на разные, на новые выставки, потому что это и, это и правда интересно. Попробуйте сами. И выставки заставляют задуматься вообще о твоей жизни, заставляют пересмотреть твое мировоззрение. Они, наверное, такие не, неоднозначные. С одной стороны, такая -то, тоскливая ностальдия, с другой стороны... А вообще запомнился он мне своим уникальным стилем, который он создал, да, своей вот этой ячейской структурой, мозаичностью, да, вот эти рельефы из древнего Египта, они мне напомнили его картины. Такая очень интересная, Интересная самобытность самопытная... глубинчатая российская. Общество Павла Леонова это просто о том, что не обязательно следовать каким-то канонам, да, чтобы творить, чтобы жить. И да, Павел Леонов нарушал все каноны, но это не остановило его как бы, да, стать... создание своих произведений. Да, да, они сгоняли шедевры. Например, в фильме, да, документальном показывали то, как он сидит в этой маленькой комборочке, э, пишет старыми кисточками, разводит краску на консервные банки. То есть по лицу на консервные банки, просто представьте себе, да. И что, он написал больше, не знаю, больше ста картин таким способом. И что, его остановило быть художником? Нет. Но он уникальный самобытный, самобытный а, человек. А, очень самобытный и... В этом его как бы и фишка. Да что здесь говорить, просто идите на выставку и сами все поймете. Да, что здесь а осталось? еще очень прикольно пел. И да, в, залах, в залах играют, собственно, записи его частушек. Ну, в общем, называется «Пришли домой». Твой, Джесси Охотник. Вот он проектом. Сейчас сделаю ножировку для одного недавнего видео который называется кодовое название «Депо». работаю над очередным фотопроектом который мне нужно делать супер срочно супер быстро и это очень эксклюзивный и крутой проект который я пока не могу к сожалению разглашать но так всегда в общем все сами увидите скоро рекомендуешь подписчикам кататься в лесу на лыжах? рекомендую всем своих подписчикам кататься в лесу О, видите -ка.